Сегодня утром обнаружил яйца. Улетки их отложили. Тут часть... Я не знаю, как они это делают. Ну, короче, они были в одном месте, я помню, утром. Сейчас они уже раскиданы в красивую вольеру. Сейчас я на примере. Ну, для сравнения, вот эта лего-фуражка, в нее помещается яйцо. В принципе, довольно такое... не я бы сказал. Не без штатив. у меня штатива сейчас занят, там ребенок снимать собирается, не стал он портить. Ну что, не все настроено, поэтому я только топор взял, решил поснимать то, что получилось. Не, ну как-то он особо-таки, если он с ним не рвется. Прай, там спит. Не знаю, не чтобы не делать яйца. Куда их девать? еще вот такие вот собрала их крышечку их оказалось ровно 32 ну в принципе не ровно может быть, 32 Это они по натуральному похожи на яйца даже такие звонки когда падают не знаю куда их девать в принципе куда вот идти заморозить говорят что если заморозить их то они все равно вылупляются после разморозки. Или выкинуть, не знаю. Это вот родители, когда она как-то заползла, не знаю. Медленное представление. О том, что у нас не слояется. Смысле, имеет представление о том, что это и дети, что они вылупятся скоро. Но вот она пошла именно туда, где они вылуплялись. Пошла смотреть, не знаю зачем. Ампулярия у них тоже там уже. Потом, что бегает аквариума на без его тяжело ну, вот, не знаю и не направлял на прожила кормушку потом вернулась к своим яйцам ну как-то на от них чуть не в восторге. может их на землю В принципе, если кому нужны эти яйца, пишите э, улитки. Пишите комментарии. Могу выслать. Я не думаю, что они пропадут как-то посылкой. Пока Камею пока в виде яйца, они никуда не денутся.